Всем здорово, чуваки, с вами, естественно, как всегда Димасик, сегодня мы играем на кексик, играем на этой казиношке, поэтому, естественно, лайкосик под видосик влепили и будем приступать, я думаю, да, у нас сегодня на балансе 20 тысяч рублей, попробуем э, с этой суммой мы сегодня поднять 250 тысяч рублей, если все будет прям хорошо идти, и, в принципе, надеюсь, я на хорошие выигрыши и, конечно же, хорошие очки 300 нам залетает сразу в кошелек, ребята, и у нас уже 52 тысячи рублей на балансе за буквально 30 секунд. Хороший улов, уже, в принципе, начало реально хорошее, и еще бонусная игра. В общем, ребят, зарядился я только что на Crazy Monkey до этого, решил сделать такую комбинацию. Э, на банане там бананов скажем так, да, бананчиков там позарабатывать и уже э, перейти кексу, сделать такой кекс с бананом, так скажем, да, в общем, игровые автоматы бананы у нас сегодня, ребят, назовем это так, да, и в принципе у нас это неплохо получается, тут выпечка прям прет полным ходом хотя по большей части рыбка нас спасает кто бы мог знать, в кексике поможет рыбка, да, э, Сделать кекс лучше ну что же, 27 тысяч рублей у нас есть мы в плюс уходим, 78 в итоге имеем И а, начало прям Вот, хорошее Намекает нам на то, что нужно идти до 300 тысяч рублей В принципе в принципе, мне кажется, это очень хорошая идея До 100 тысяч сегодня дойти и, и, наверное, так мы и сделаем Так мы и поступим В общем, игровые автоматы бананы, я думаю, сегодня прям Залетят конкретненько 21 тысяча рублей, 25 Хорошо, ребят, хорошо, ребят Но вы понимаете, поиграли на Crazy Манке. И переходите на кексик э, Уже фигачить тут. Кстати 20к я поднял на Крэйзи марки до этого И в общем реально решил с этих бабосиков Залить на кексик и попробовать уже тут что-то поднять Ну неплохо В принципе пока мы сидем э, Игровые автоматы бананы Мне кажется сейчас прям хорошо работают Совокупности. Да, будем называть эту совокупность игровая в том Кексы или И, в принципе, делают они прям такой добротный кекс с банановой начинкой. Знаете, так -то. хорошо получается. Самое вкусное, как говорится, на потом. Так, 320, тройка у есть, шанс хороший, десятку вылавливаем. 6400 Забираем и идем, конечно же, дальше. 108 тысяч уже имеем на балансе. И, конечно же, меня это очень сильно радует. Смотрим, что будет происходить у нас в дальнейшем. Так, давайте, 2900, такое себе, если честно. А, бонуски нету, 2 6, ну, 3200 подняли, окей, пускай будет. Бонусная игра. Давайте посмотрим, что у нас будет в этой бонусной игре. А, если же будет что-то хорошее, то, в принципе, будет неплохо. Х5, окей, что-то есть. А, давайте тут откроем. x 5 что-то есть. Сюда. Хорошо, ребят. Бонусные игры на кексике, конечно, меня... Очень сильно радует, вы чего? Ну, к сожалению, печка э, Неплохая бонусная игра x 25 какая нахрен неплохая? Отличная бонусная игра, ребят Вот залетела прямо сейчас, хорошо Еще что ли? Господи, вы что так, что, что так пугаете? Я думаю уже, я так понимаю Соединение э, Как бы Crazy Monkey и KX Работают хорошо, игровые автоматы бананы Все прям вытаскивают, да? Бляха, не угадали, ну ладно Думал дойти немножечко Но, в принципе, и так сойдет, как говорится да. Мы тут поднимаем Пятерка, семерка 11 кусков Вы че? Как это нахрен работает? 31к 31к, это очень мощно Это реально очень мощно я не знаю, ну за такой короткий прям уже так времени у нас уже 179 тысяч начинали с двадцатки, ребят. Начинали собака с двадцатки, уже сколько мы поднялись с вами. Вот это прям хорошечно работает. Мне прям нравится, мне прям нравится такое соединение, ребят. Блин, ну... За такой, конечно, лайкосик можно влепить, как без этого. И... Так бы хэштег, хэштег, давайте создадим хэштег игровые автоматы э, бананы, да игровые автоматы бананы, ребят, реально работает тактика, реально работает хорошо причем соединение их, так сказать сработалось, поэтому у нас имеется такая сумма кругленькая на балансе да, смотрим что дальше вот, кстати, мы начнем уходить немножечко минусы если честно, меня это особо не радует э, в плане того, что сейчас большая вероятность того, что лузовые ставки пойдут и все. И мы пойдем в бездну. Тридцать, еще тридцать Как это работает? По 3 к насыпает. Я, я в жизни такого не видел, чтобы на кексе к еще бонус -кал. Ребят, в общем, бабушка сегодня нас просто кормит как надо. Кекс с банановой начинкой очень вкусный. Ха, сами все понимаете, да? Так, давайте, что тут у нас? X 2 X Х5 будут. X 5 будет, смотрите. Раз, два, три, вангу X Х5 не угадал, к сожалению, ну ладно э, Давайте, наверное, ой, ой, ой, дальше проходить э, Ставим Кассар 800 И надеемся на что-то хорошее В принципе, больше, наверное, не будем И меньше тоже не стоит э, Думаю, самая оптимальная такая ставочка э, Бонуска Бонуска есть, 800 рублей сверху Так Ждем хороший профит с этой бонуски Хорош Давай. Все, Х2. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Х2 и все, ничего мы не получ... Не... Мне сейчас показалось, или там двадцатка была? Бляха, мне не показалось. Там была двадцатка, походу. Четыре под... куска и бонуска. Бляха, вы что такое делать? У меня сейчас сердце остановится, ребята, таких бонусок. Ну вы чё? Да вы чё? Х4 и все, наверное, Да. Да. Ладно, сойдет, тоже неплохо Ребят, остается 50 тысяч поднять Я думаю, это абсолютно не проблема И мы очень реально быстро подняли За КСР-800, ребят, кср 800, все ставки летят Прям сами видите, в принципе, что происходит И я прям, если честно, удивлен Я удивлен от, от выдачи, от такой выдачи, серьезно Хорошая очень, как бы, выигрышная стратегия у нас образовалась, ребят Игровые автоматы бананы реально тащат сегодня так, а ну-ка. Бонуска у нас тут есть. Посмотрим, какая она будет. Посмотрим, посмотрим. Самое главное, какая будет внутри эта бонусная игра. У нас Х5. Понятненько. Х5, Х10. И все. Ладно, сойдет. Давайте, наверное, еще вот так вот сделаем на Главное, что все не слить бы. Может, даже больше заработаем. Я буду. Естественно, очень сильно рад, и... Все, ребят, все! 50 кусков мы только что с вами получили, в итоге у нас вышло 303 тысячи рублей. Ребята, у вас, конечно же, лайкосик, под видосик. подписывайтесь на канал, переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы, и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и удачной игры на кексике. Пока-пока!